Мы что-то снимаем, нет. Вот это идеально, мы что-то снимаем, нет? Я тебя Что? Ты поняла? Вообще, как бы, да, нет? Давай снимаем. Мы сейчас опять заеб... долгаемся. Ну давай, ты уже, уже. Сейчас это Больше запомнила. Я живу на Первая ночь. 7 августа 2006 года. Бедный <свист> соседей. Бедные соседи. Оу мой гайбов. Блять. Это один файл, конечно, который весь 0 кикобает. <свист> один. <свист> По-моему, гениально. Игра еще отформатирует. Файл. Или что отформатирует? <свист> а, она, а, она И удалит его, okay? ты? <свист> <свист> Потому что мы лохи. Его... Ну да, что мне Ну Настя с нерадостью. Мне скоро 15 годиков, у меня спина болит, стареем. ха Тебе просто зайди в видео посмотреть, я вообще не понимаю. Какое именно? Вообще первое. 22, 10, 0, Ну, дайс. ха Как хорошо через шторы видно. Если память займётся и будет на найс, как всегда. Все, можно с да? Да. Очень. Вот это последняя, последняя какая-то, да, да. подожди. Тебя может без поворотов включить. Повернулась теперь. Потом поеду. Я надо до того момента, когда вышла. Диман, хватит память трассить. Ну, как-то раз иду с подругой, а там мужик. Вот где гаражи, знаешь? Там мужик. Езжать на волке со другом. Мы почти... Вот мы на середине идем. Короче, этот мужик тормозит. Вот из гаржи прям тормозит. И тормозит. Вот, вот, таких вот, вот, сантиметров от нас. Там дети ходили маленькие. Ну, потом нас с подругой как-то раз еще не, чуть не сбили. Только уже Макси. Ты уже死ешь. なに? オーバータグビ!